Итак, мы приехали в Софию, столицу Болгарии. Это единственный город-миллионник с населением 1,3 миллиона человек. Город расположен в долине и окружен горами. И это очень красиво. Свое современное название город получил в 1376 году в честь собора Святой Софии. Давайте вместе отправимся на прогулку по Декабрьской Софии. Вот отель Кристал Палас. Отличный отель, теплый, уютный, небольшой. Есть подземный паркинг. Прекрасное место в центре. Оригинальное архитектурное решение. Старинный сорнячок соединен новострой. Что замерзло? Замерзла. Добрый день. Какая красивая елочка у нас в Я оливу снимаю. телевизор и очень удобная пуховая кровать. Утром нам принесли в номер вот такой завтрак. Я его заказала по телефону. Сейчас мы все это затестим. Мы в самом центре. Здесь вот у нас такой, такой парк. А наш... Отель, я думаю. Сьюц-кафе. Ресторан. Зимняя канавка. В исполнении Софии. Военная академия. Русский культурный центр в Софии. Вот это все культурный центр, похоже. Небо, друзья. Улица Шипка. Зима в Софии. Тут бессмертный полк Болгарии. Даже есть арт-кафе Пушкин шибка 34 вот ну, так снежно у нас в Софии вот елки скоро Новый год и тут продаются елки искусственные правда но красивые как мы смотрим? Отлично. Друзья. Я и олень. Красиво. Какая тут у них атмосферка Классно И заснеженные елки. Корки у нас памятники героям. А кого это памятник? Сейчас мы его осмотрим. Граф Игнатьев подписывался Сан Стефанский мирный договор. Нашу ковсички и спокойно. Спокойные такие мужики. Красный парк. А здесь даже есть много-много снега. Вот рябина снегу. А вот здесь такие красивые такие баны. И снегу полно. Рустим по снегу. Вот такой атмосферный парк. Градина mm. с постоянным видеонаблюдением. Так что тут все хорошо. А вот мы посмотрим Мечку. А что это прямо? Это место гнездовья голубей. Вот такой вот памятничек. И тут фамилия. На каждом камне есть фамилия. Гудков, Тихонов. И здесь сидят голуби. Вот Каждому, каждой фамилии свой голуб. Не это, Хорошо, тут у них так задумано. Этот район мне очень понравился в Софии. Мы тут никогда не были. Мы вообще в Софии были только один раз. Оказывается, памятник медицинским чинам, погибших в Турецкую войну. 1877 1878 год. И наверху написано «Города Плевна». Вот сейчас. Вот этот же памятник только с другой стороны. Тут значит, шипка и Пловдив еще. Мальчик болгарский. Не то, что в Брюсселе, тоже мальчик. Тоже написать может. Вот такой классный парк. И вообще очень красивое атмосферное место. Здесь вокруг посольства, консульство разных стран. Ну что, ты прибежала? Хочешь позировать? Давай. Вот так тут ярко, красиво. Такое покрытие чудное. На этой площадочке. Солнышко елочки и все отлично в общем мы вышли куда-то в центре гулять по снегу тоже плюс пять. и там я вижу уже собор святой Софии просто он вот так. народная библиотека Кирилл и Методи. И это памятник им. Вот это здание с зелеными куполами. Не знаю что. Посмотрим потом. А вот такие самокаты везде. Все катаются, потом их бросают по дороге. Впереди Центральный собор софиски Святого Александра Невского. И видим вот это желтое здание. Тоже красивое так вот, то, что можно посмотреть. Да, храм похоже закрыт. Все входит в связи Хорошо. с коронавирусом. Мы стоим около собора святого Александра Невского. Никакие горы на горизонте, снежные. Да, Болгарская академия наук. <звы> Народное собрание. красиво кругом В парке и сейчас мы посмотрим что это такое софийский университет я уже вижу отсюда но надо прочитать ну, да, правильно, правильно. хорошо чтобы не было тряски да. это народное собрание да вот мы идем к софийскому университету имени климента охрицкого Два умных человека на входе на посаде. А здесь вот метро реально. А вот отсюда, смотри, какой красивый ракурс на этот собор. Мы идем себе и гуляем. Никому и... не пристаем. И уже холодно, в общем. Но сегодня, конечно, было минус пять, но сейчас уже плюс два. Ветра нет, мы идем, и все нормально. Горские летицы, то есть лучики. Которые загинали 1912-1946 год за родину болгарские летчики. Вот мы идем к народному собранию, опять уже с другой стороны. И тут мы видим конную статую, которая смотрит прямо в народное собрание. Но отсюда мы не видим, кто это. Тут написано о соединении, то праве сила. Путь водитель стоит на той стороне. Все австрийское посольство пришли. Вот мы около итальянского посольства. Вот турецкие казармы в центре Софии. Останки турские казармы. Шестнадцатый век. Да, дети тут рядом играют. Консервация, реставрация памятника. Видосик. Красивые деревья рядом с турецкой казармой. Вот тут красивые кустики с ягодками. А Виктория это что? Это парк Виктория. Наверное. Ой, там столько людей, каких-то... Это... Что Блошиный рынок. <свят> я тебе дам. <свят> да, и... да ладно, врач что, я блох не вижу. Я вижу, что а, это настоящие блохи. Так вот. сегодня четверг. Так... Какие блохи? А четверг – это блошиный рынок. Обратите внимание. Вот они там все. Блох он. Да. да. Только я, знаешь, что предлагаю. Давай мы... Муж уже понял свою ошибку. С блошиного рынка меня увезти невозможно. Прогулка затянется на час, два, а может быть и три. Хорошо, что был конец дня, и продавцы сами спешили на выход. Я просто рассматриваю эти уникальные вещи. Но в этот раз мне очень повезло. Я нашла красивую вазу, в которую сразу влюбилась. А ваза это фин порцелан. Новая разберешься. Ну не чак току новая. Да. И 50 строго. Видите, это целая серия. Значит, ну, те са целая серия, са правени и са Тут на английском, если читаете mm -hmm. и разбирате. Да. Значит, има такова, аз съм виждал такова. Има такова, е като а, за... Да, это, это тарелка, да. Это Первый немецкая, раз я увидела а? эту тарелку, да, Смотрите, Кайзер, немецкий, да. да, это хорошая тоже, мне нравится Пикасси, это да. для ловной, да, ловной это охота, код, да. охота, да У меня лиса серебряная. А? ой, ну ли, лиса жалко, да, да, да, да. лису жалко, да, да. Я, я хотела фото а, снять. Подожди. Это сибирская, они... А, да. Да, а да, мне да. еще такое нравится. А, это шкатулка. Это шкатулка? Да, а -а -а. да. Ну, берите. Она тяжелая. О, действительно. Да. А, как делают китайцы а, в ансамбле? Китайцы. А, да, называется.. А, Реплики Фаберже. А <с ну, <с ну, где понят. Фаберже, где этого? Ну, далеко, реплики красивые, красивые, похожие. Царь Самуил, а -а. его а -а -а. и вот это ансамбл, а как а, грустный царь. А -а -а. Царь. Вот это, ну, про эту рассказывал, царь Самуил. Мы замерзли и бежим мимо Собора Святой Софии. История Собора Святой Софии начинается с века. Здание храма отличается сдержанным внешним видом и простотой. Собор венчает плоский купол. Фасад храма отделан красным кирпичом. Вот такие горы. Окружаться. Прощай <свист> зима. Прощай зима, уезжаем в лето. Какие тут хорошие места, красивенькие такие. Кафешки, бутычки, красивые дома. <свист>